Сейчас отпилю крышечку на коптильную. Сделал, кстати, разводку у пилы. Еще подточил. Посмотрим, лучше будет, нет, пилить. Не, нормально, вообще сейчас сна пилит. Быстро. готовенько Фух. надо бы еще осину найти где-то Осиновых дров надо напилить на коптильню. коптеть буду на осине как вроде как на осине и на архе коптят ну что-то тоже альха, не знаю, как выглядит. Надо посмотреть хоть в интернете. На осенний покоптим. Так что вот так вот. Барахлишка тут накатилась. Обрезки всякие с перепилю на дрова. Сейчас попью чайку и пойдем пилить дрова на коптильню. Покоптим рыбки. Слышите? Капец, шум какой-то. Раньше просто гул был от завода здесь завод километра два доносился гул. А сегодня вообще какой-то шум, я не знаю, что там происходит. первый раз такое. Как будто там самолет вертолет приземлился. Капец. Вот тебе звук природы послушаешь тут с такими этими шумами. Летом куда-нибудь подальше забуримся, чтобы никаких этих гулов не слышно было. Раздражает аж. Приходишь в лес. Отдохнуть от этого шума городского. Весерного. Вот, затихло вроде. Так что ждем. Весны и будем копать еще одну землянку, уже более качественную, где-то подальше. Да. Come <laughs> on. Наловил я вот маленько в Три рыбки. Я шучу, магазинская, конечно. Сейчас закоптим. Не знаю, как-то это. Неохота мне ловить рыбу, жалко почему-то. Всех зверушек жалко что-то. Даже рыбу. Хотя я понимаю, что если никто не будет ловить, на охоту не будут ходить, убивать животных, то они расплодятся, и потом корма им не будет хватать. это как бы, естественно, что отлов рыбы, истребление животных – это как бы порядки вещей. Ну, не знаю, пусть другие ловят. Я готовую куплю в магазине Здесь не а потом, знаю, потом может и наловим своих, закоптим. Сейчас насажу ее на палочке, на палочку, и будем засовывать в коптильню нашу. Вот и штопор, штопор пригодится. Я думал, он никогда не пригодится. Вот так вот друзья, скумбрия горячего копчения нам обеспечена, класс, все работает, столько мучений с этой коптильной. не получалось по моей же глупости, сейчас покажу. я сделал трубу слишком низко она получается была прям у самого дна а когда переделал повыше вот, чтобы верху было тогда сразу тяга появилась то бишь надо выше делать на уровне земли получается на уровне дна печки плохая тяга ну и плюс возвышение, вот это тоже очень помогает, играет роль огромную. Так что вот так, ну ничего. Учим, учимся на своих же ошибках, как говорится. Без этого никак на будущее сейчас наверно по вырезаю разделочную доску на надо, надо сделать тарелку сейчас наверно вырежу что-нибудь тарелочку или разделочную доску сделаю пока, пока коптится Из этого полежка попробуем сделать разделочную доску и тарелочку под рыбу, такую длинненькую. Тарелочку не получится сделать из этой полежки. Стрещины оказалось на дрова. И это тоже трещина. Разделочная доска. Трещинка немного не глубоко пойдет. Тарелку из другого сделаем, Вот досочка получилась. Сейчас брошировку огнем произведем, то есть обожгем ворс уберется, ну и более сказочный такой вид будет. Решил необычную форму маленько сделать, стандартные квадратные как-то неинтересно. такая простая получилась разделать на досочку. нормально резать там что порезать можно положить поставить тарелку неохота сегодня делать потом сделаю. Мне это уже вечер. Сижу, просто любуюсь, как горит костер. Уже полчаса наверное, сижу просто так. Хорошо в лесу так. Отдыхает. Костер горит. Следующие землянки. Сделаю место отдыха такой пятачок там гаражу ну, выделю вот сижу придумываю сделаю коптильню тоже нормальную мангал гриль беседочку там какую-нибудь сделаю чтобы можно было сидеть просто наслаждаться природы Готовить на костре Классно будет Здесь как-то серно <coughs> Здесь как-то серно Рядом с городом не то Завод этот гудит И в напряжении. Ну сейчас зимой не так Летом все время напряжение думаю, что кто-нибудь где-нибудь ходит грибники, не грибники за дровами там может кто? надо такое место, чтобы расслабиться можно было. Земляночку большую сделать, сауну, баня, баня или сауна, что-нибудь. Прям в землянке комнатка будет отдельная. Короче, жду весну с нетерпением, планов много. Ладно, наверное, снимать буду. Давно стоит. Посмотрел там уже, вроде отслаиваться начинает. Наверное, готова уже. Только вот я не учел, что она ее надо было под... засолить перед копчением. Не соленая будет капец, наверное. Она ну, попробуем сейчас. Ну, попробуем, прокоптица прокоптилась точно. Вкусненько. Хоть и не соленая, но все равно вкусненько. Не, горчи, не горчить, ничего, нормально все получилось.